Коллеги, с вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогового юридического консалтинга в компании Мое дело. Мы продолжаем знакомить вас с важными интересными темами. Если вам нравится наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими реальными ситуациями на обсуждаемые темы. Сегодня мы поговорим о кредитах, как взять чужое на время, не тонуть в этих обязательствах. Обсудим, какие кредиты бывают, как понять, можно ли себе позволить взять кредит, кредит, да? у кого их лучше брать, а кого обходить страной, Для чего можно взять кредит, а для каких целей безопаснее откладывать самому. Как определиться с и как потом отдавать. А, то есть обсудим все возможные подводные камни, которые необходимо знать еще на входе до подписания договора. И, скажем так, входов в обязательства по заимствованию. А поможет нам разобраться во всех этих вопросах наш постоянный эксперт, ведущий юрист налогового юридического консалтинга компании «Мое дело» Марина Живакина. Марина, как всегда, передаю слово тебе. Здравствуйте, уважаемые зрители. Лена, как ты верно отметила, в теме кредитования действительно много особенностей, и важно их все учитывать. И в этом я с радостью помогу вам разобраться. Отлично, Марин. Тогда с чего же мы начнем? А начнем мы с главного. Кредит выдается на конкретный срок, после которого деньги нужно вернуть. И за их использование нужно платить. Это основное, о чем нужно помнить всегда. Самая большая ошибка – воспринимать кредит как финансовый косты, которым перекрываешь отсутствие средств. По большому счету задача кредита в том, что заемщик получает деньги, которые у него и так будут, но через некоторое время. К примеру, у человека есть доход. На жизнь, как говорится, хватает продукты, коммуналка, обучение детей и прочее. И немного можно откладывать. Но вот купить машину не получается, долго еще копить придется. Человек обращается в банк, ему одобряют кредит, в результате семейство уже сейчас пользуется новым автомобилем. А сумма, которую раньше откладывали, уходит банку. Ситуация, когда кредит берут, не имея возможности обеспечить даже свои минимальные нужды, часто заканчивается печально. Отсутствие средств для возврата первого кредита вынуждает заемщика неоднократно перекредитовываться, и так по кругу. Поэтому важно подходить к кредитованию взвешенно и ответственно. Да, Марин, согласна с тобой целиком и полностью. Дополнительно хотелось бы отметить, что мы уже сняли и выложили отдельный ролик на тему кредитного договора, поэтому рекомендую дополнительно, помимо этого видео, посмотреть обязательно еще этот ролик а, и изучить, конечно, все существенные условия да, а, кредитования, именно договору займа, соответственно. А, а сегодняшняя тема у нас, конечно, больше непосредственно будет связана с кредитом и как, соответственно, постраховать все возможные риски. А, хорошо, Марин. А, дополнительно хочу еще проговорить один отдельный момент такой, что нужно оценивать свои силы и понимать соответственно, да, какой именно кредит, на каких условиях действительно выручит, а не станет головной болью и утянет э, ваш бюджет, да, как физического лица, да, как и бизнесмена, да, или там руководителя компании, соответственно, куда-то на дно. То есть вы должны думать о всех рисках заранее. Тем более, что существует большое разнообразие видов кредитов, э, и хотелось бы, главное, понять определенный момент, Если ли разница между, допустим, Кредиты мы займам, да? И если есть, то в чем же она заключается, Марин? Давай рассмотрим. Ну, как мы понимаем, кредиты выдают банки, а займы предоставляют микрофинансовые организации, ломбарды, кредитно-потребительские кооперативы. А у банков, конечно же, высокие требования. А с ними больше хлопот с получением кредитов, меньше одобряемые суммы. Однако займы которые выдают микрофинансовые организации, они, конечно, получаются более быстро и более крупными суммами, но под более высокий процент. Это как раз очень логично. Банки более въедливые, они требуют, соответственно, обеспечения кредитов и гарантии возврата. Например, через поручитель. Да? Поэтому и процесс одобрения, да? процесс рассмотрения вашего кредита, он идет более жестко. За счет такого подхода у банка может быть процент значительно ниже, чем у микрофинансовой организации. А вот микрофинансовая организация, как правило, задаст меньше вопросов, но, соответственно, и заем будет на менее выгодных для вас условиях, а, просто быстрее, Поэтому повышенный, повышенный процент по займу – это плата за риск взаимодателя. В любом случае, каждая ситуация, конечно же, требует индивидуального подхода, но здесь надо подходить действительно очень взвешенно. А, либо брать такие кредиты на совсем минимальные сроки для того, чтобы высокие проценты, да, либо а, какие-то обязательства какие-то штрафные комиссии или что-то еще, не сильно повредили, скажем так, состояние вашего бизнеса. А, если же все-таки мы хотим взять а, спокойно, средства, да, пусть даже в меньшей сумме, но на более выгодных условиях, да, которые позволят какой-то период платить ну, определенными минимальными платежами, да, при получении определенных оборотных средств, сгасить а, кредиты в большем объеме, то, конечно, здесь лучше, я думаю, кредитоваться у банка. Хорошо, Марин, а какие виды кредитов бывают? Давай расскажем. А, ну, кредиты можно разделить по нескольким параметрам. Ну, например, по сроку. Если вернуть его нужно через пять лет, считаем кредит долгосрочным менее пяти лет краткосрочным в долгосрочный кредит впрягаются для покупки как правило чего-то основательного ну например там на покупку земли поддачу жилья или новой машины такие кредиты называют ипотечными или автокредитами и предполагают наличие залога обязательную страховку требования к заемщику Зато плата за эти виды кредитов ниже, чем у нецелевого кредита, который выдается на потребительские нужды. Другими словами, куда хочешь, туда и трать. Для повседневных текущих потребностей перехватить до зарплаты или собрать ребенка в школу подойдет кредитная карта или микрозаем. Если нужно оплатить лечение или обучение или съездить с семьей в отпуск, лучше взять кредит на средний срок. А, так называемые экспресс-кредиты, которые часто оформляют прямо в магазине, ну, например, при покупке бытовой техники, да, сотовых телефонов, а, удобны быстротой оформления, но их нельзя назвать дешевыми. Да, все верно. Марина, поскольку мы сейчас с тобой еще обсуждаем основные принципы кредитования, скажи, пожалуйста, какие способы предусмотрены для погашения кредитов и займов? Ну, во-первых, кредит можно погашать сразу, то есть одним платежом, а можно отдавать частями. Второй способ, как правило, всегда применяется при среднесрочном или долгосрочном кредитовании. Для постепенного погашения существует два варианта. Это погашение дифференцированными платежами или погашение ануитентными платежами. При дифференцированном варианте основная сумма долга, то есть тело кредита, делится на равные части, а сумма процентов уменьшается от платежа к платежу. Поэтому в первый месяц самый большой платеж, в последний самый маленький. Если выбран а, способ аннуитентных платежей, то на протяжении всего срока кредита ежемесячный платеж будет одинаковым. А, возможно, так удобнее планировать свой бюджет на будущее, но обойдется этот способ возврата займа а, кредита дороже, чем при а, дифференцированном варианте. Да, действительно, полностью согласна. Марин, спасибо, что так понятно рассказала, да, я проговорила нашим зрителям. Здесь дополнительно хотелось бы отметить э, такой момент, что если, конечно же, кредит э, берет физическое лицо, да, это какой-то потребительский кредит, то опять-таки предварительно лучше самому самостоятельно просчитать э, свои финансовые возможности, да, как минимум смотреть, какие, грубо говоря, у вас есть расходы, да, помимо этого кредита, соответственно, какие у вас есть доходные, там, средства, допустим, зарплата, при там я не знаю может у вас какая-то еще подработка до да, погапада или что-то еще все эти суммы сложить вычесть расходы посмотреть какие определенные средства будут оставаться и уже исходя из своих реальных финансовых возможностей определить какой способ погашения для вас будет более приемлемым если же говорим о бизнесе, то есть о предпринимателе, либо об организации и это развивающийся бизнес, соответственно, а, то лучше, конечно же, исходить из данных управленческого учета. То есть обязательно посмотреть свои финансовые возможности а, с учетом там, кассового разрыва, да, который возможен у вас в организации, а, в вашем бизнесе, соответственно, а, платежный календарь своих обязательств. А, то есть сможете ли вы, допустим, а, погашать большими платежами к меньшим, да, или наоборот, или вам проще будет сейчас действительно взять а, кредит а, с платежами, которые будут равны и, допустим, на длительный срок, но при этом а, всего лишь будет год поплатить маленькими платежами, но спокойно разобраться со всеми обязательствами своей компании, соответственно, и когда уже все-таки прибыль появится соответствующая, то просто быстрее его загасить. То есть здесь, опять-таки, надо исходить своих финансовых возможностей, поэтому... А в данной ситуации одного бухгалтерского учета и налогового учета для такого анализа будет мало. Обязательно необходим управленческий учет, чтобы, во-первых, видеть э, платежный календарь по э, своим обязательствам, соответственно, и по входящим платежам от своих клиентов, потребителей, но и обязательно видеть, грубо говоря, все возможности своей организации и понимать, что, может быть, и этот кредит не является таким необходимым. Опять-таки, мы же исходим из цели в управленческом учете, смотрим, какой это постоянный расход, перемены, влияет он на прибыль, не влияет он на прибыль, является ли он для нашего бизнеса инвестиционным, то есть э, он в будущем будет приносить нам расход. но ну, самое простое, допустим, если мы говорим о аренде офиса, да, и нам действительно необходимо это аренду офиса, мы туда привлекаем э, клиентов, э, проводим бизнес-встречи, подписываем договора и так далее, то как минимум можно исходить из площади, опять-таки, офиса, определить сотрудников, которым действительно необходимо работать э, стационарно, скажем так, именно в офисе, а кому дистанционно, да, если экономить, допустим, на площади, и взять кредит э, для получения этой аренды в меньшую сумме, к примеру, да, либо офис у нас уже есть, э, но нам необходимо какое-то дополнительное оборудование на кухню. Но захотели мы на текущий момент, прямо сейчас, предоставить своим сотрудникам и кофемашину, и холодильник, да, и кухонный комбайн, и, грубо говоря, и все, что и душе э, угодно, то в этой ситуации, конечно же, мы должны подходить адекватно и понимать, что вот такого формата кредит, возможно, для нас будет губительным, а, особенно если мы будем покупать какую-то серьезную технику и так далее, опять-таки, а, и платить потом серьезные платежи, то на текущий момент это может даже каким-то кассовым разрыв в компании привести. А, поэтому обязательно применяйте в своем бизнесе управленческий учет. А, он дает большое количество ресурсов для анализа своей деятельности, для анализа своих реальных денег, да, своих реальных возможностей и помогает определиться с, возму... с теми обязательствами, которые может потянуть ваша компания уже сейчас или только через какое-то определенное время. А компания «Мое дело»… Как всегда, готова вам предложить такой продукт. У нас есть Мое дело финансы, который помогает построить корректный управленческий учет. Причем у нас есть такая услуга, когда можно удаленного финансового директора себе таким путем приобрести. Потому что если мы искать хорошего профессионала на рынке, он будет стоить дорого. И не каждой компании, скажем так, он сразу... В полном объеме необходимо за такие деньги, да, и не у, не каждый, не у каждой компании есть такие средства. А, либо, допустим, если найти хорошего профессионала, то опять такие будут существенные суммы заработной платы, у него будут будет определенные запросы карьерного роста и так далее. Поэтому надо учитывать все и сразу. Поэтому если вы развиваетесь, если у вас много расходов, если вы хотите брать кредиты, то предварительно анализируем свой бизнес и пользуемся управленческим учетом. Либо строим его самостоятельно, либо, соответственно, пользуюсь с помощью профессионалов, примеры таких, как компания Мое дело. А, хорошо, Марина, мы немножко опять ушли от темы. А, давай продолжим с тобой. Если исходить из жительской логики, а, то есть способ погашения для краткосрочных кредитов, соответственно, а, в этом случае можно не вынимать деньги из семейного бюджета, да, если мы говорим о физлице и весь период пользования деньгами, но зато к окончанию срока придется выложить сумму и сразу да, по всему кредиту и проценты по нему. Либо в течение срока перечислять только проценты, а тело кредита гасить одной сумму и сразу в конце срока. Такие минимальные платежи держит должника, скажем так, в тонусе и, как правило, применяется при использовании кредитных карт. Правильно? Да, Лен, ты абсолютно права. Главное в этом варианте быть уверенным в том, что к нужному сроку необходимая сумма у заемщика точно будет. Ну, к примеру, он рассчитывает на то, что выплатит тринадцатую зарплату или к этому сроку рассчитывать сдать проект и получить приличный гонорар. Ну, опять-таки, мы возвращаемся к управленческому учету, да, то есть, если это физлицо, он должен знать, что средства будут, то здесь, здесь у него такой внутренний учет, скажем так. Если же все-таки это бизнес, то надо понимать, что к определенному сроку у вас должны быть исполнены либо какие-то доходные обязательства, по вашим клиентам, да, они должны вам оплатить оказанные вами услуги, соответственно, либо там у вас должны быть определенные средства на счету, да, которые позволят рассчитаться и вовремя. Самое главное, чтобы не было ситуации, когда из кредитов кредит, вот, для пополнения оборотных средств. Марин, после того, как мы обсудили с тобой, в чем разница, конечно, между кредитом и займом, рассказали о видах кредитов, о способах погашения, предлагаю перейти еще к одному такому вопросу, какой же кредит взять? Я думаю, эта тема интересна. Чтобы сделать взвешенный выбор, нужно прежде всего определить, какая сумма нужна, сколько времени уйдет, чтобы погасить кредит, исходя из ваших возможностей, готовы ли вы озвучить в банке, например, для чего понадобились вам деньги, есть ли что-то, что можно использовать в качестве залога. Это основные требования к будущему кредиту. А дальше нужно выбирать из предложений на рынке кредитования которая лучше всех отвечает вашим потребностям и возможностям. Хорошо, Марин, ты не упомянула способ погашения. Его выбирать заемщик не вправе? Способ погашения зависит от условий конкретного варианта, поэтому внимательно изучайте предлагаемые варианты. Обязательно уточняйте, какова будет конечная стоимость кредита со всеми процентами и платежами. И всегда внимательно читайте условия договора. Да, вот здесь я тоже дополнительно подчеркну, что не надо стесняться задавать какие-то а, некорректные, по вашему мнению, вопросы. Да? Там, если вам что-то непонятно, если весь договор кредита написан для вас на абсолютно ином языке, да, то есть непонятно практически каждое слово, значит выделяем а, эти предложения, да, эти пункты и обязательно уточняем у специалистов банка, пока они самым понятным языком, да, не разложат вам все по полочкам и не пояснят, что это значит на самом деле. Та же самая полная стоимость кредита, да, реальные проценты. А какая будет переплата с учетом срока, да, то есть вы должны понимать, что если там сейчас ставка низкая, например, там 20 процентов, да, а кредит, соответственно, более чем на 10 лет, то и переплата будет довольно существенная. Это тоже надо понимать, что более даже 100% той суммы, которую вы берете. И здесь не надо просто смотреть на сумму 20%, надо подходить внимательно к изучению договора. прям по каждому пункту что понятно, что непонятно. А, да, возможно, банки, да, кстати, довольно часто стараются как-то отрешенно к этому подойти, чтобы вопросов, соответственно, было меньше, но это ни в коем случае а, не, скажем, так, ущемляет ваши права, в том плане, что вы не имеете права задавать эти вопросы. Вы имеете на них полное юридическое право, и вы можете не подписывать договор, пока вам все абсолютно в этом договоре не будет понятно. При необходимости даже требует внесения каких-то изменений. Понятное дело, что не каждый, Каждый банк может пойти на это требование, но, опять-таки, вы имеете право озвучить такое требование. Марин, дополнительно, конечно, отметьте, что здесь вот как, как никогда ты была права, да, в своем комментарии. Но условия договора всегда мы обращаем свое внимание, изучаем все скрупулезно, в том числе мелкий шрифт. Такое тоже часто бывает в договоре, а, который создает массу, скажем так, довольно ироничных анекдотов потом на практике. А, все не так смешно, оказывается, да? скажем так. Как думается, когда были упущены какие-то важные моменты при подписании договора, ну, к примеру, да, вы сразу не заметили как раз, что расчет платежей у вас будет сначала там по сумме процентов, да, а потом резко по сумме основного долга к концу платежей. То есть а внимательно как минимум смотрим график платежей. Все сноски внимательно смотрим, все эти э, приписки со звездочкой, да, все, что особенно мелким шрифтом, э, э, не упускаем все самое важное. Самое главное, чтобы условия кредитования для вашего бизнеса сказались э, максимально мягкими, скажем, так, и ну, не обязательно бизнеса, да, опять-таки, бюджета как физического лица, а, и не вводили, скажем так, ваш, вас в какой-то финансовый кризис в дальнейшем. Поэтому, дорогие зрители, относитесь очень внимательно к изучению договора до момента его подписания. Не лишним будет, конечно же, обратиться к профессионалу, если у вас есть такая возможность, который поможет вам разобраться в договоре, обратить ваше внимание на скользкие моменты, если такие будут присутствовать, соответственно, в договоре. Еще тут хотелось бы отметить, что вы всегда вправе потребовать образец договора до сделки еще, к примеру, если это какой-то ипотечный кредит, да, либо потребительский, либо крупный кредит для бизнеса, то до момента заключения договора, когда назначена сделка, да, когда вы должны приехать написать, Непосредственно все необходимые документы, вы можете запросить у специалиста банка обратиться договора, да, и его уже изучить а, до момента подписания. Можно даже за несколько дней, соответственно, что позволит вам не только самостоятельно его прочитать, но, к примеру, обратиться к профессионалу. Компания Мое дело всегда готова вам предложить юридическую поддержку как в рамках разовых, так и на бухгалтерском обслуживании, где есть, соответственно, тарифы с юристом. Профессиональный юрист при необходимости проведет а, необходимую экспертизу договора, подскажет, где действительно. Для вас гибкие места идут по договору. Да, как лучше себя подстраховать, стоит ли этот договор подписывать, да, а, и как, возможно, эти обязательно, ну, скажем так, подпункты можно скорректировать, а для того, чтобы вы были готовы ко всем определенным рискам, которые несет этот договор, а, и, соответственно, были от них подстрахованы. Ну, продолжим нашу беседу. Марина, а что с лицензиями? Они обязательно для кредитора. Конечно, у кредитора обязательно должно быть специальное разрешение Банка России. Это лицензия, либо свидетельство. Если этого разрешения, соответственно, нет, лучше не рисковать, я правильно понимаю? Совершенно верно. Тех, кто выдают займы без лицензии, называют нелегалами или черными кредиторами. А в чем опасность взять у них заем? А, вроде бы они рискуют деньгами, а не мы. Ну, зато за свой благородный риск они устанавливают заоблачные проценты а в договорах указаны паспортные данные и место жительства заемщика. Поэтому, если не верну деньги в срок, напомню, с очень большими процентами черные кредиторы не гнушаются выбивать долг запугиванием, преследованием, угрозами. Или продают долги черным коллекторам о жестких, иногда жестоких приемах работы, которых мы все наслышаны. Есть и другой вариант. Черные кредиторы до получения заемщиков основной суммы займа предлагают ему оплатить проценты за пользование, страховку и так далее. а Деньги передают наличными из рук в руки. С ними мошенники и скрываются. Никакого займа не будет. Хорошо, Марин. А можно ли как-то отличить легальную микрофинансовую организацию от нелегалов, так сказать? На сайте Центробанка есть раздел Проверить финансовую организацию. А, нужно иметь в виду, что мошенники могут подделать сайт правильной организации. Особенно внимательно надо сверять адрес телефоны и адреса сайта. А если все-таки попали на нелегалов, то что делать? Ну, во-первых, не молчать. Нужно обратиться в онлайн-приемную Центробанка. А если поступают угрозы от якобы коллекторов, прямая дорога в полицию. Да, опять-таки, еще раз да. А, Маринка никогда права. А, не надо здесь, опять-таки, чего-то бояться, стесняться и так далее. Если у вас действительно серьезное такое преступление совершилось, да, то лучше обратиться в полицию и опять-таки защитить все свои права. А ни в коем случае не надо ждать, что это решится само собой, потому что вот эти черные кредиторы, так скажем, они действительно, как Марина сказала, не будут гнушаться своими какими-то собственными правами, потребностями и так далее, они будут выбивать свои деньги, поэтому подстраховывайте свои риски, да, берегите себя, обращайтесь в полицию. А, еще раз хочу обратить внимание, что, опять-таки, читайте договоры с пристрастием. То есть вот, я не знаю, это посыл, даже да, наверное, будет один из основных в нашем видео, что проверяйте информацию по договору, по кредитору и рассказывайте окружающим о том, как правильно нужно кредитоваться. Тем более, если это ваши партнеры, если это ваш бизнес, да, это если ваши а, коллеги да, по делу, всегда важно поделиться правильной информацией, потому что, возможно, даже с этим партнером у вас есть Определенные сделки. И если вдруг у него будут финансовые проблемы, он не сможет платить вам. Поэтому не надо думать, что важную информацию лучше хранить только для себя, единого, скажем так, для своей компании. Всегда делитесь правильной информацией со своими партнерами. А, застрахованный бизнес, да, финансово способный, платежеспособный на рынке у вас и у вашего партнера – это всегда выгодные сделки, это всегда стабильная деятельность. Хорошо, Марин. а можем мы сформулировать правила и критерии кредитования, например, в цифрах или в точных формулировках? Ну, если в цифрах, то важно помнить, что долги не должны превышать 30% от ежемесячного дохода. Если этот процент выше, заемщик сильно рискует. А до того, как взять кредит, еще раз обдумайте, действительно ли он необходим вам и как вы будете впоследствии возвращать полученные деньги. Просчитывая варианты, учитывайте форс-мажоры, которых немало в последние годы. Пандемии, политические и экономические кризисы, возможные болезни и прочее. Очень важно заранее ответить себе на вопрос, что будет, если... Если планируется долгосрочный и большой по сумме кредит, ну, например, ипотечный, разумно оплатить страховку. Если в предложенном варианте договора есть непонятные фразы и условия, нельзя его подписывать, внимательно изучите все условия выдачи и погашения кредита. Особенно внимательно уточняйте размеры комиссий, штрафов, неустоек. Помните квадратной рамки на первой странице договора должна быть указана полная стоимость кредита со всеми платежами и комиссией. Никакого мелкого шрифта и неожиданных добавок платных услуг, которые не нужны. Это выпуск кредитной карты, смс-информирование, дополнительное страхование, услуги нотариуса и прочее. Если эти пункты не обязательны, а услуги заемщику не нужны, упоминание о них и их стоимость необходимо исключить из договора. Ну, конечно, при условии, что у данного банка они не являются обязательными. И если после размышлений и взвешивания приходим к выводу, что кредит нужен, где его получить? Как выбрать банк? Напомню зрителям, что мы уже определились к нелегалам обращаться опасно и их, в принципе, не рассматриваем. Тогда как выбирать к тех, кому обращаться можно? Чтобы выбрать, куда обратиться за кредитом или займом, нужно провести свое личное маркетинговое исследование, узнать процентную ставку по нужному виду кредита, уточнить сроки, на которые можно взять деньги, штрафные санкции, мало ли как оно сложится, обязательно ли страховка и во сколько она обойдется, какие требования к заемщику, ну скажем, продолжительность стажа, работы, да, возраст и так далее. А можно ли получить льготы при кредитовании? Ну и, наконец, обязательно изучаем отзывы других заемщиков. Марина, хорошо, что ты упомянула о льготах. Сейчас дополнительно хотелось бы отметить, что с учетом текущей экономической ситуации очень много льгот есть по кредитам, в рамках поддержки бизнеса особенно. Поэтому предварительно перед тем, как просто брать кредит в банке, если вы предприниматель, если вы директор организации, соответственно, дали бы и учредители, рекомендуем ознакомиться со всеми возможными предложениями. Опять-таки... Исходя даже из вида деятельности да, и цели назначения вашего кредита, сейчас существует большое количество предложений, особенно активно а, большое количество льгот предусмотрено параллельно с корпорацией малого и среднего предпринимательства, поэтому рекомендую пройти на их сайт, да, посмотреть все возможные варианты кредита, которые вам доступны, а, на оборотные средства, да, на развитие, на приобретение основных средств и так далее. И уже исходя из этого исследования, с учетом всех возможных Год, а только потом, конечно же, рассматривать предложения и делать из них уже, соответственно, выбор. И дополнительно по мерам поддержки еще хотелось бы отметить, что компания «Мое дело» запустила свои собственные меры поддержки. Мы организовали чат антикризисных консультантов, куда вы можете обратиться по ссылке, которая будет под нашим видео, под таймингом вопросов. Обратившись по данной ссылке, указав свой ННН и основные контакты, вы сможете получить информацию по мерам поддержки, которые относятся применительно непосредственно к вашей компании, да, либо к вашему ИП, с учетом вашего вида деятельности или региона. Возможно, это какие-то послабления по уплате налогов, подсрочки уплаты сносов, да, либо пониженная комиссия по эквайрингу и так далее. А достаточно просто будет задать вопрос эксперту, да, который непосредственно вас интересует, предоставить данные по вашей компании, и вам да, подскажут меры, которые применительно относятся к вам. А, поэтому, если такие вопросы у вас есть, если вы абсолютно не понимаете, что относится к вам, что не относится к вам, чем вы можете воспользоваться, чем нет, обращайтесь к нам, мы поможем и подскажем. Данный чат абсолютно бесплатный, поэтому при необходимости можете пройти по ссылке, соответственно, и задать вопрос по меру поддержки. Хорошо, Марин, а давай просто продолжим, и хотелось бы уточнить такой вопрос, а какие документы понадобятся, а какую информацию о себе, соответственно, нужно сообщить банку? Ну, если мы говорим о заемщиках физических лицах, то потребуются два документа. Это паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или другой удостоверяющий личность документ и заявление на кредит. А, кроме того, банки, как правило, но сразу отмечу, не всегда требуют справку о доходах или другие документы, подтверждающие платежеспособность потенциального заемщика. От этого напрямую зависит сумма кредита. Чем выше доход, тем большую сумму сможет оплатить заемщик. Если у заемщика есть поручители или имущество в залог, это тоже повлияет на увеличение суммы возможного кредита. А выше уже упоминалась страховка. По моему мнению, не нужно отказываться от нее сходу. В определенных жизненных ситуациях страховка помогает сохранить залоговое имущество, например. Но навязывать ее банк не вправе, поэтому предложение должно быть минимум два – кредит со страховкой или без нее. Нужно быть готовым и к тому, что у кредита без страховки условия будут менее выгодными для заемщика. В целом, основными источниками информации для кредитора будут – это кредитная история потенциального заемщика, анкета заемщика – Собственная финансовая информация банка, ну, например, если потенциальный заемщик является клиентом этого банка. Ну и другие источники информации, например, социальные сети. Ну да, я бы дополнительно еще отметила, что если мы говорим о бизнесе, да, то банку, соответственно, обязательно необходимо будет предоставить опять-таки информацию по вашим доходам. И, соответственно, это декларации да, за определенный срок, который необходим банку для анализа с вашими указанными доходами. Там, соответственно, это, возможно, там, выписка по расчетному счету. Опять-таки, это КУДИР, если вы, к примеру, применяете УСН. То есть все то, что подтвердит реальный доход вашего бизнеса. Ну и бухгалтерская отчетность, соответственно, если вы организация, которая покажет, соответственно, дебиторку, и кредиторку по вашей организации. То есть э, те долги, которые есть у вас, те долги, которые есть у ваших партнеров к вам, соответственно, э, покажут вашу реальную прибыль согласно отчету финансовых результатах, покажет сумму ваших расходов. Поэтому, опять-таки, к учету надо относиться внимательно, и если вы его ведете самостоятельно, то стараться, чтобы у вас не было больших зависших сумм на введение и кредиторки, потому что это не закрытое обязательство. Если вы не можете их закрывать либо свои, да, либо получать деньги вовремя, то вы не особо платежеспособны, так сказать. А заемщик, да, банк может здесь отнестись, скажем так, задать пару вопросов. Если у вас есть, соответственно, нематериальные активы, какие-то основные средства крупные, то желательно, конечно же, чтобы они были на балансе, опять-таки, показывали, что у вас есть определенные активы, да, которыми при необходимости вы сможете покрывать свои обязательства. Но ну, если мы говорим о прибыли, опять-таки, по отчету финансовых результатов, то при взятии кредита, Желательно, чтобы она была, скажем ну, так, а, даже нежелательно, а, она необходима, потому что если у вас будет полностью убыточная компания, опять-таки, а, причем из года в год, а финансовая отчетность показывает обычно за три года да, а, соответствующие данные, то опять-таки банка могут возникнуть вопросы, если в принципе вы убыточная компания, то чем вы можете гасить, допустим, какие-то определенные крупные обязательства. А, Поэтому бухгалтер должен быть, соответственно, профессионал, либо, опять-таки, это должен быть хороший ресурс, да, который при ведении учета будет все корректно разносить, соответственно, в с правилами бухгалтерского учета, установленными законодательно. Компания ⁇ Мое дело ⁇ готова страховать, скажем так, все ваши возможные риски. При необходимости вы можете вести учет самостоятельно в нашем профессиональном продукте. Там даже на определенных тарифах можно обращаться к консультантам, которые подскажут и расскажут определенные вопросы налогового бухгалтерского учета. У нас есть опять-таки вот сорсинг, где об этом, обо всем, скажем так, подумает бухгалтер. А и при необходимости тоже будет вам намекать, что обратите внимание, у вас большие долги определенные, да, там дебиторка-кредиторка, в принципе, в убыточной, да, уже при формировании отчетности. Вот. Плюс у нас есть тарифы на усорсинге с юристом, да, где юрист, опять-таки, подстрахует ваши риски в части кредитного договора, там займа и так далее, либо какой-то острой возникшей ситуации, например, там, а, с нелегалами, опять-таки, микрофинансовыми организациями. Что делать, куда бежать, как правильно обращаться, да, какое заявление, возможно, писать. Все подскажут, все расскажут, а, понятным русским языком, так сказать. Хорошо, Марин, а, и вот мы Ставим договор, скажем так, после всего того, что мы уже озвучили. А, На чем остановиться? Что перепроверить лучше еще раз? Прежде чем подписать договор, еще раз вчитайтесь в график платежей. Вы должны будете отдавать указанную сумму, ну, как правило, раз в месяц, в течение некоторого времени. Обязательно проверьте, что платежи предусмотрены в той валюте, которую вы обсуждали с представителем банка. Пока это возможно, внесите изменения в дату платежа. Пусть это будет день не накануне зарплаты, а после ее выплаты. А после подписания договора график платежей формируют в виде отдельного документа и передают заемщику. Второе, на что очень рекомендую обратить внимание, это условия досрочного погашения и закрытия кредита раньше срока. По общеустановленным правилам, если заемщик хочет оплатить кредит заранее, ему следует уведомить кредитора за 30 дней до предполагаемой даты погашения. В кредитных договорах банки часто указывают меньший срок. Очень важно знать сразу, какие штрафы и пени предусмотрены договором. если должник вдруг нарушит сроки. Как мы уже выше говорили, да, жизненные ситуации могут складываться по-разному. Наказание может быть ощутимым для кошелька. Эта информация будет как минимум дисциплинировать заемщика надлежащим образом, оплачивать кредит. Поинтересуйтесь, имеет ли банк по условиям договора право на переуступку, извините за тавтологию, опять же, право требования третьим лицам. Если да, это может означать, что вместо банка сумму задолженности с вас может потребовать кто-то другой. Переуступку можно исключить из договора, но в этом случае банк вправе изменить его условия или вовсе отказаться предоставлять вам кредит. Важно! У потенциального заемщика есть 5 дней на обдумывание условий договора, которые предлагает банк. А значит, есть время подумать и сравнить условия этого банка с условиями других банков. Да, все верно. И здесь я хотела бы добавить: опять-таки, для того, чтобы не было штрафов и пений, да, то лучше вести платежный календарь, даже просто как физическому лицу, чтобы видеть, когда у вас приходит зарплата, да, либо, допустим, какие-то иные переводы и так далее, а когда у вас дата платежа. То же самое для бизнеса, но ну, если даже вы не осиливаете какой-то управленческий учет, введите хотя бы платежный календарь. Это позволит, как правильно Марина сказала, дисциплинировать себя и свой бизнес. И, соответственно, все обязательства финансовую выполнять вовремя. Марин, ты упомянула как раз таки о штрафах и пенях, да, а давай еще расскажем, как сейчас взаимодействуют банки и заемщики в условиях санкций. Ну, прежде всего отмечу, что если у вас нет возможности сделать очередной платеж, не нужно скрываться от банка и менять номер телефона. Банки заинтересованы получить свои деньги назад, поэтому, как правило, идут навстречу, ну, скажем, проводят реструктуризацию долга. Опять же, обращусь, наверное, к самому такому яркому примеру, да, это ипотечные заемщики, которые попали в трудную ситуацию. Так вот, такие заемщики имеют право взять ипотечные каникулы, ну, то есть сделать перерыв в платежах на срок до полугода. В связи с санкциями в 2022 году также начал действовать закон о кредитных каникулах по всем видам кредитов и займов. Хорошо, Марин, а давай вот еще один термин поясним нашим зрителям, я думаю, переведем на русский его это. Что значит непосредственно реструктуризация долга? Ну, если сказать совсем простыми словами, то это изменение графика погашения кредита. Ну, например, срок кредита да, может быть увеличен. За счет этого уменьшается сумма ежемесячной платы. Кредит все равно нужно будет отдать, но сделать это можно будет уже в более комфортных условиях. Да, все верно. Марина, а существуют ли такие варианты, когда банк вправе не только отказаться пересматривать условия, но еще может и гайки, скажем так, закрутить? Ну, к сожалению, и такие ситуации предусмотрены. Банк может потребовать досрочно погасить кредит при наступлении определенных ситуаций. Ну, скажем, если вы в течение полугода постоянно нарушали условия договора, да? например, оплачивали кредит с задержками более чем на 60 дней или вносили не всю месячную сумму. Затем, если вы взяли целевой кредит, но потратили деньги на другое, ну, скажем, взяли кредит на покупку стиральной машинки, а вместо этого уехали в год. Если по договору вы должны были застраховать ответственность по кредиту или предмет залога, но не сделали это в течение 30 дней, все эти случаи могут за собой повлечь поступление в ваш адрес требования банка о досрочном погашении кредита. Еще очень важно, вот, к примеру, если необходимо будет страховка, да, либо, опять-таки, перестраховать объект кредита каждый год, то делать это вовремя, опять сделать себе определенный календарь, заранее оформить страховку, потому что, как правило, при наличии страховки завязана очень низкая ставка по кредиту. Если вы не оформляете страховку вовремя, то, соответственно, и проценты будут по более высокой ставке. А вы могли на это не рассчитывать, скажем так, в финансовом плане. Поэтому... Страхуйтесь заранее <смех> и страхуйтесь себя от таких рисков. А теперь предлагаю обсудить, на чем нужно сосредоточиться. Если президент взял, и впереди довольно, довольно длительный период выплат по нему. Ну, что ты посоветуешь, маленькая специалист? Ну, первое, что я посоветую, опять же, четко соблюдайте график выплат. И не откладывайте эти выплаты на последний день. Безопаснее примерно за неделю до срока перечисления собрать нужную сумму на счете. А чтобы не пропустить момент оплаты, запишите напоминание в свой календарь. Второе. Если появилась возможность погасить часть кредита досрочно, сделайте это. Уменьшится срок погашения долга или размер ежемесячного перечисления. Чтобы все получилось и можно было сэкономить на процентах, возможно, будет необходимо оформить с банком досрочное погашение. В договоре с банком должен быть установлен определенный порядок, такого погашения. Ну и третье. После перечисления банку последнего взноса обязательно возьмите у него так называемую расписку, что больше банку ничего не должны. Распиской в данном случае я называю справку о закрытии кредита. Оптимально через 10-14 дней проверить свою кредитную историю. Убедитесь, что банк все передал правильно в бюро кредитных историй. Дважды в год получить эту информацию можно бесплатно. Полагаю, что проверка банками заемщиков, и и заемщиков организации, несмотря на их нюансы, в целом совпадает. Необходимо убедиться в платежеспособности потенциального клиента, поэтому действительно Марина отметила, что это очень важно. Берегите свой рейтинг, особенно в части платежеспособности, мало ли какие, допустим, в дальнейшем вам понадобятся кредиты, в да, том числе, допустим, на развитие бизнеса, да, либо опять-таки какой-то ипотечный кредит на покупку квартиры да, для детей и так далее. А Если гражданин не убедит банк, что сможет вернуть деньги, деньги он не получит, поэтому переживаем об этом заранее. Хорошо, Марина, какие причины могут помешать получить кредит организации, к примеру? Ну, прежде всего, отмечу, что у разных банков могут быть разные критерии отбора заемщика. И если получен отказ в одном из банков, не исключено, что кредит предоставит другой. Тем не менее, есть ошибки, которые могут стать причиной отказа в кредитовании в каждом из банков. Но Прежде всего, это необоснованный бизнес-план с непонятной перспективой, притянутыми за уши расчетами и запрошенной суммой, которая явно завышена. Чем детальнее и реалистичнее будут расчеты, тем больше он вызовет доверие. Из документа должно быть понятно, на что планируется потратить деньги и каким способом они вернутся в банк. У потенциального заемщика нет никакого обеспечения, которое бы подстраховал банк, на случай невозврата кредита особенно важно обеспечение на тот случай, когда бизнес сезонный, ну скажем, бизнес связан с сельским хозяйством, либо с туризмом. Кредит гасить нужно ежемесячно, независимо от сезона. В этом случае в качестве обеспечения по кредиту можно передать в залог имущество, гарантию, да, либо оформить поручительство. Еще одна проблема это закредитованность. Индивидуальному предпринимателю нужно помнить, что банк при оценке возможности выдать ему кредит для развития бизнеса обязательно поинтересуется, есть ли у предпринимателя другие кредиты, в том числе потребительские. В этом случае кредит на стиральную машинку или новый автомобиль могут стать причиной отказа в кредите на строительство нового торгового павильона. Необходимость контролировать, сколько процентов прибыли компания тратит на погашение кредитов – это обязательное требование в управлении финансовыми юридического лица или индивидуального предпринимателя. По опыту, если долговая нагрузка превышает 50%, велика вероятность получить отказ банка в новом кредите. А к отказу в кредитовании также могут привести ошибки и намеренные неточности в бухгалтерских и финансовых документах. Не нужно забывать, информацию о доходах легко можно перепроверить на сайте ФНС. Еще одной причиной отказа могут стать проблемные кредитные истории не только самой организации, но и ее руководителя и учредителей. Хорошо, Марин. А если вы сможете исправить ситуацию и повысить шанс на получение кредита? По сути, есть. Прежде всего, обращайтесь в банк, для которого вы целевая аудитория. Если, к примеру, банк разработал кредитные программы для сельхозпроизводителей, он с большой долей вероятности откажет стартапу в сфере дизайна. А также необходимо разузнать, на какие государственные меры поддержки может претендовать ваша организация. Большинство программ подходят субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся определенными видами деятельности по АДАМ, Более того, для бизнеса очень важна репутация, на которую влияют сомнительные контрагенты, с которыми организация ведет бизнес. В данном случае стоит проявлять должную осмотрительность с пристрастием. Конечно, бизнес должен быть стабилен. Вариант «тут работаем, тут не работаем» выйдет компании боком. Кредиторы всегда интересуются бухгалтерской отчетностью. Сдается она за год. Если в году организация отработала только пару-тройку месяцев, отраженная в балансе информация вряд ли впечатлит кредитора. Хорошим ходом будет представление в банк антикризисного плана. Пандемия и санкции не самое простое время – если организация убедит банк, что просчитывает риск заранее, кредитор может быть к ней более лояльным. А повышение уровня бизнес-грамотности даст возможность лучше ориентироваться в банковских услугах, существующих способах финансирования, всевозможных государственных программах поддержки и тому подобное. Полученная информация повысит шансы выбора правильного банка и правильных же условий. Хорошо, Марина. Вот все мы знаем, что в сфере кредитования есть еще такие игроки, которых называют кредитными брокерами. Какова их роль в процессе? Есть ли смысл прибегать к услугам кредитных брокеров, если, к примеру, получить кредит самостоятельно, ну никак не получается? Ну, ты знаешь, в законе такого понятия нет, как нет и регламентированных правил их работы. По сути, кредитный брокер – это посредник между банком и потенциальным заемщика. Кредитные брокеры помогут подобрать банки, в которых условия кредитования подходят под запросы заемщика, сформировать пакет документов для кредита, отправить заявление на кредит в разные банки или микрофинансовые организации, сориентироваться, где вероятность получить кредит выше, а какие кредиторы тщательно проверяют платежеспособность заемщиков. Все перечисленные услуги – это, по сути, услуги консультантов. И как всякие консультанты, кредитные брокеры не смогут получить кредит за вас и не смогут гарантировать, что кредит будет выдан под определенную ставку на нужный вам срок. Не смогут они, в отличие от банков, и изменить кредитную историю своего клиента, не улучшить ее, не ухудшить. То есть воспользоваться услугами кредитных брокеров можно, но уповать на их сверхспособности и волшебство лучше не стоит. Абсолютно верно. Тогда вопрос следующий. Будет про кредитную историю. Если кто-то из наших зрителей не в теме, расскажи, пожалуйста, что это такая, за история-то такая, да? Что это за летопись про бизнес, либо про физических лиц? А где и кто ее хранит, и в чем ее смысл заполнения этих данных, соответственно? В кредитной истории хранится информация о том, сколько сейчас у человека кредитов или займов. Были ли просрочки, как часто и на какой срок. А задержка с выплатой на пару дней или на пару месяцев по-разному отразится на так называемом скоринговом балле. А брал ли человек займы в микрофинансовой организации? Если заемщик часто обращается в такие организации, а банк может заподозрить, что человеку есть что скрывать. Это понизит э, скоринговый балл. На какую сумму кредитов заемщик выплатил без просрочек. Информация о кредитах заемщика должна храниться в бюро кредитных историй в течение 10 лет с момента последнего обновления кредитной истории. А также фиксируются сведения о том, часто ли человек получал отказы от других кредиторов. Хорошо. Марин, а можно исправить или почистить свою кредитную историю? Ну, почистить вряд ли получится, а вот исправить возможно. Если найдете в записях ошибки, направьте в бюро кредитных историй заявление об оспаривании кредитной истории. Бюро перешлет ваше заявление кредитору и будет ждать от него ответа. О результатах проверки бюро кредитных историй сообщит вам в течение 30 дней. Интересоваться кредитной историей рекомендуется как минимум перед получением каждого нового кредита. Оптимальнее пару раз в год. Дважды в год информация, как я уже ранее говорила, будет для заемщика бесплатной. В остальное время оплачивается по тарифам Бюро кредитных историй. Хорошо. И давай тогда в завершении разговора обсудим еще два понятия, которые относятся к кредитованию. Это поручитель и созаемщик. В чем их отличие? Зачем нужен созаемщик? Какова его роль? А, созаемщики равны по правам и обязанностям. То есть это лица, на которых берется совместный кредит. Если один из созаемщиков не может заплатить очередной платеж, это должен сделать другой созаемщик. А поручитель – это гарант для банка. Он гарантирует, что взятый кредит будет возвращен в срок. Поручитель вступит в игру только в том случае, если никто из созаемщиков не сможет выполнить обязательства по его оплате. Хорошо. Если я правильно понимаю, наличие созаемщиков выгодно, прежде всего самому банку. Больше ответственных за кредит, выше шансы вернуть свои деньги. На твой взгляд, когда стоит привлекать созаемщиков? Ну, наиболее частые варианты, когда привлекаются созаемщики, это увеличение суммы месячного дохода. Чем больше доход, тем больше возможна сумма кредита. Поэтому, если зарплаты мужа не хватает для получения нужной суммы, созаемщиком может выступить жена. Тогда вероятность получения необходимых для покупки, ну скажем там, дачи да, либо квартиры а, средств увеличится. Да, также а, возможно привлечение созаемщиков при открытии бизнеса. В самом начале пути ответов меньше, чем вопросов, и высок риск неудачи. Если бизнес поднимает несколько человек, логично и риски кредитования поделить между всеми. А, кроме того, при получении образовательного или студенческого кредита. Также возможно привлечение созаемщика. В таких случаях за заемщика часть долга или даже весь долг могут выплачивать созаемщики. Но в данном случае, скорее всего, родители. Да, довольно выгодный вариант на самом деле. И как в части физических лиц, так в части бизнеса. Действительно, порой тяжело нести такое время одному. Почему бы его не разделить и подстраховать опять свои риски. Хорошо, а какие особенности нужно учесть, если привлекать заемщика к получению кредита? Ну, нужно заранее решить, в каком порядке будут оплачиваться платежи по кредиту. Равными долями между созаемщиками или один, скажем, заемщик оплачивает кредит, а созаемщик или созаемщики начнут платить, только если заемщик сделать этого не сможет. Договоренности между созаемщиками оформляются в виде соглашения о взаимных обязательствах. Документ этот нужен только самим заемщикам. Банк на него обращать внимание не станет. Если возникнет долг по кредиту, требование показить его будет отправлено каждому из созаемщиков. Но если возникнут разногласия между самими созаемщиками и не получится договориться, суд примет во внимание эти договоренности, закрепленные в соглашении. Например, если один из созаемщиков перестанет платить по обязательствам, а второй вынужден погасить кредит в одиночку, он сможет через суд потребовать от первого возместить все расходы, которые он должен был нести. Хорошо, Марин, а если кто-то из созаемщиков захочет выйти из договора, это возможно? Ну, к примеру, супруги развелись, да, и один оставляет квартиру второму, и, соответственно, не больше не хочет за нее платить, как следствие. Ну, эта ситуация вполне житейская. Но решаться будет, исходя из того, предусмотрено ли такое изменение в договоре или нет. В любом случае решающее слово останется за банком. Да, это, конечно, большой минус, на мой взгляд. заемщик может стать не заинтересован в кредите, а от обязанности платить по нему избавиться не сможет. Лен, к сожалению, это не единственный момент, о котором нужно помнить. Созаемщику сложнее будет взять новый кредит. Помним о правиле 30%. При получении, при получении заявления на выдачу кредита банк обязательно посчитает, сможет ли кандидат справиться со всеми своими кредитами. И даже если заемщик стал им формально, ну, выручил школьного товарища или коллегу по работе, ему придется отвечать за долги заемщика. И все-таки получить большую сумму кредита – весомый аргумент – взять кредит на несколько человек. Хорошо, а как минимизировать риски во взаимоотношениях друг с другом? О чем договориться на берегу? Ну, по сути, созаемщик – это реальная ответственность за чужой долг. Принимать на себя подобные обязательства нужно максимально осознанно. Если решение принято, рекомендуем сделать несколько шагов еще до подписания кредитного договора. Детально обсудите с заемщиком моменты, которые касаются времени, размера и обязательств, обстоятельств выплаты. Зафиксируйте договоренности письменно в соглашении о взаимных обязательствах. Во-вторых, внимательно изучите сам кредитный договор, разберитесь со всеми условиями и не подписывайте, пока все его пункты не станут для вас предельно понятными. И, конечно, сначала проверьте, есть ли у выбранного банка лицензия Банка России. Оформите страховку на себя и убедитесь сделать это основного заемщика. Это убережет вас обоих в случае форс-мажора, ну скажем, болезни или потери работы. Хорошо, Марин. А если случилось неприятно, ухудшилось, допустим, финансовая ситуация, изменились семейные обстоятельства, не знаю, появились новые долги, а Гражданином, соответственно, заинтересовались приставы. При этом у гражданина есть кредиты и, соответственно, счета, куда он должен переводить средства для погашения кредитов. Что нужно знать в этом случае? Ну, во-первых, помнить, что судебные приставы на основании исполнительных листов могут арестовать имущество и собственные денежные средства должника, в том числе банковские счета если есть долги, скажем, по коммунальным платежам, по алиментам, по оплате штрафов. Как правило, с банковских счетов и начинают их блокировка. Это быстро и эффективно. Так можно оставить человеку, у которого и так уже есть определенные трудности, совсем без средств к существованию получается. Ну тут нужно знать, что законом предусмотрены средства, на которые взыскания распространяться не могут. Это в частности... Погашение Нельзя в счет погашения долгов списывать с карты более 50% зарплаты, аванса или премии. Необходимо соблюдать ограничения по списанию сумм способий или иных социальных выплат. В то же время суммы, которые были на счете до постановления суда, могут списать полностью. Но деньги на кредитном счете не принадлежат заемщику. Это деньги банка. И списывать их в счет погашения долгов заемщика неправомерно. В законодательстве нет упоминания об использовании кредитных счетов в исполнительном производстве. Но предположу, что такое, тем не менее, случается. Списываются именно кредитные средства. Что делать в этой ситуации? Да, к сожалению, такое бывает. Причина в том, что у приставов нет расшифровки о характере счетов. И деньги списываются отовсюду, где они есть. В этой ситуации нужно как можно скорее подать заявление в Федеральную службу судебных приставов на имя судебного пристава, который ведет ваше исполнительное производство. А, и важно отметить еще нашим зрителям, Марина, а вот в банке возмещаться бессмысленно? Абсолютно бессмысленно. Деньги со счета ушли и уже находятся за пределами банка. А какова процедура подачи такого заявления? Расскажи, пожалуйста, подробнее. А, для начала нужно получить банковскую справку. Обязательно с синей печатью банка о том, что счет списания кредитный. Из текста должно быть однозначно ясно, что списанные средства принадлежат банку. И кроме того, нужно указать остаток задолженности заявителя перед банком. Затем узнать в Федеральной службе судебных приставов номер своего исполнительного производства и фамилию пристава, который им занимается. Эту информацию нужно искать на сайте службы судебных приставов в разделе территориальных отделений и после заполнить жалобу и передать ее непосредственно приставам. В этом случае следует сделать два экземпляра жалобы, а на своем получить отметку о приеме жалобы, жалобы службы судебных приставов или подать такую жалобу через сайт госуслуг для этого выбрать ситуацию «хочу пожаловаться на действие судебного пристава исполнителя», либо «хочу вернуть излишне удержанные или уплаченные средства», или «я уже оплатил задолженность». Хорошо. А как долго ждать обратной связи? А после проверки пристав в течение 10 дней или снимет арест и возвратит деньги, или откажет в удовлетворении вашей жалобы. А если отказывал деньги уже не вернуть? Шанс еще есть. Можно написать жалобу руководству пристава или обратиться в суд. Но все это время и нервы. Поэтому рекомендую всем держать руку на пульсе. Проверять время от времени свои долги на сайте Федеральной службы судебных приставов. Раздел «Банк данных исполнительных производств» или на сайте госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться и получить доступ к услуге, судебная задолженность. Если с долгом согласны, лучше его погасить самому, чем дожидаться, когда этим займутся приставами. Ну что, хочу сказать, тема кредитования настолько же важна и интересна, насколько бесконечна и разнообразна, да? особенно для бизнеса непосредственно. Марина, спасибо тебе большое за очень познавательную опять и очень интересную беседу. Я надеюсь, что, как всегда, нашим зрителям понравился наш ролик, соответственно, понравились все вопросы, которые были рассмотрены в рамках этого ролика. И они для себя возьмут определенную ценную информацию, будут использовать выгоды для себя как физического лица, либо как для бизнеса. Если же какие-то вопросы мы вдруг не рассмотрели, либо вам что-то все-таки осталось непонятным, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Мы обязательно дадим вам обратную связь. Ну а чтобы быть в курсе всех важных и актуальных тем, подписывайтесь на наш канал. Если вам понравился сегодняшний наш ролик, ставьте лайк, не стесняйтесь, пожалуйста. И если какие-то вопросы на эту тему, опять-таки, у вас все-таки остались, как я уже сказала ранее, то пишите обязательно в комментариях. Желаем всем удачи!